Всем привет дорогие друзья! Биржа и Убит запустила инвестиции монеты и степ своего рода заработок, где приобретя уровень вы будете получать ежедневно токен степ Его можно продать в разделе ДЕФИ. На сегодняшний день, давайте на примере Level 1, который стоит 10 USDT, это 10 долларов, кто не в курсе. За год у вас выйдет почти 66 долларов. То есть вложенная сумма увеличится в 6 раз. Все еще зависит от курса данного токена, ее степ. Я вчера делал обзор и сказал, что его частенько пампят. И так оно и есть. Цена была на момент вчерашнего обзора 16 центов, сегодня уже 18. То есть если вы вложили деньги не здесь, а просто на USDT купили ее степ, то сегодня смогли бы продать и увеличить свой баланс почти в 10, на 10%. Извиняюсь, чуть не сказал в 10 раз. Хотя может быть и такое. Когда присоединятся крупные инвесторы, будут открыты уровни 7, 8, 9, 10%. А их разблокируют каждую неделю. То есть на следующей неделе будет разблокирован 7, через неделю 8 и дальше по нарастающей. То монета будет явно прыгать вверх-вниз и давать рост. Помимо того, что вы приобретаете уровень, вам нужно будет до обнуления. Таймера Сделать 10 Дайсов То есть 10 Игр на монеты Ее степ Посмотрите там какая минималка ну, Скорее всего копеечная Делаем 10 игр Таймер обнуляется монеты ее степ падает вам на баланс Запускается таймер повторно Вам нужно сыграть еще раз 10 игр Как завершается таймер, снова идет начисление. Монеты начисляются два раза в день. Ссылка на регистрацию у кого нет аккаунта будет в описании под видео. Напомню, что здесь верифицировать аккаунт не нужно для того, чтобы управлять криптовалютой и фиатом. Вот вывод криптовалюты и фиата здесь без КИС. То есть верификация аккаунта или, проще говоря, подтверждение личности. Регистрация занимает одну минуту. А для безопасности своего аккаунта подключите 2FA. Моя рекомендация перед сканированием кода 2FA сделайте его скриншот, а текстовую часть сохраните в блокноте для резервного копирования, восстановления доступа к аккаунту. Сломался телефон или купили новый, переустановили приложение, достали флешку, открыли QR-код или текстовую часть, ввели или отсканировали код приложением. получили доступ к своему аккаунту и продолжаем пользоваться. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.